Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, в древние времена существовал такой термин в магии, э, точнее название такой силы, сущности, и называли ее Громовица. Считалось, что она дочь огня, и она обладает целительными качествами что она рожденная от огня, сущность, которая сжигает <coughs> с глаз зависть, одним словом, очищает черную негативную энергетику с человека. И этим питается. И многие говорили, что в языке пламени часто выходит женский образ. Обратите внимание, это действительно так. Иногда в костре появляется такое, э, такое лицо женщины с длинными волосами. То есть огонь тянется, вот такие рыжие волосы огненные, и как лицо женское. И очень часто люди видят и видели в пламени костра или, скажем так, э, Дома, да, если зажигали огонь в камине, в пламени костра видели женское, женский силуэт, лицо. И вот считалось, что она и есть дочь огня, громовица. И в стародавние времена, если кто-то такой образ видел, то должен был обязательно сказать, «Зло забери, добро оставь». И считалось, что... Громовица тут же очищает, убирает у человека какие-то неприятности, и обязательно в скором времени можно ждать хорошие перемены. Так вот, мы еще не раз вернемся к громовице, потому что к ней обращались, когда убирали более серьезные проблемы и болезни. Но сейчас я хочу вам подарить ритуал убрать сглаз с помощью громовицы. Я вам говорила уже неоднократно, что э, к сглазу нельзя относиться э, так легкомысленно, да, считая, что это... Ну, что такое сглаз? Ну, так слегка там пожелали что-то нехорошее. Друзья мои, очень многие люди... Пострадали больше от сглаза, чем от серьезных порч. Потому что, чтобы делать порчи, нужно обладать профессионализмом, силой. Нужно уметь починить себе духов, которые вот эту злую энергию отправят к человеку в его жизнь. Нужно делать ритуалы нужно обращаться к профессионалу, который берет дорого и много чего еще. Конечно, порчи делают и делают и смертные порчи и чего только не делают и разруха семьи и прочее. Но с глаз это своеобразный такой энергетический удар, который может тут же разрушить защиту человека. Вот вышли вы в шубе одетая сели и в дорогую машину поехали а там с окна смотрит женщина которая живет с алкашом каждый день мордобой эта женщина не хочет никак менять свою жизнь она винит весь мир она винит всех от Сталина до Ленина коммунистов и белогвардейцев все виноваты в ее бедствии кроме ее самой ей бы взять детей в охапку уйти куда-нибудь на время Потом начать новую жизнь, но она этого не хочет. Она считает, что ее Вася самый лучший. Вот каждый день милиция Вася бьет морду, она идет заявление с милиции забирает и так далее. Вот ее жизнь тянет детей на себе, он весь день пьяный валяется и так далее. И выходит женщина, которая обнимается с мужем. Вот он ее. Провожает, она вся одетая э, в золотых украшениях, да. Они счастливы, она села за руль, поехала и разбилась. Потому что та, которая ничего не добилась в своей жизни, по своей же вине. Ведь все бедствия на земле – это от того, что у человека отсутствует самокритика. Человек не способен себя ни в чем винить. Для такого человека виноваты все. И вот ненавидя всех тех, кому, по ее мнению, повезло, незаслуженно, ведь <coughs> каждая бездарь, каждое ничтожество считает, что тот, который добился чего-то в этой жизни, да, ему ему вот просто повезло. Вот незаслуженно повезло. Так получилось. И ты их не сможешь переубедить никогда. Вот она, глядя на эту женщину, пожелала ей самого плохого. Может, и не сказала словами, но глазами вот этот посыл ненавистный в ее сторону. К ухоженной женщине, любимой женщине, которая добилась всего. Она же не знает, что эта женщина, может, прошла тысячи адов, чтобы этого всего достичь что эта женщина, например, не боялась трудностей, потому что судьба человеку дает только благодаря трудности. Есть равновесие мироздания. Понимаете, чаша весов. Когда человека травят, например, у него наоборот все хорошо получается. Никогда не задавались таким вопросом. Когда человека начинает травить, мироздание включает такой механизм защиты. Так устроено. Вы кого жалеете больше из своих детей? Того, кто без вас не может. Того, кто в этот момент болеет. Того, у кого есть проблемы. Вся, все ваше внимание переключается на этого ребенка. Ему надо помочь. Эти нормально обойдутся. Они хорошо устроены. А вот ему плохо. То же самое мироздание. Сразу переключает все свое внимание на человека, которому плохо. Которого травят, которого обижают. И начинает его поднимать, поднимать, поднимать и помогать. Поэтому к этим травлям относитесь спокойно. Если вы не реагируете на это все и отдаете в руки мироздание, вы посмотрите, как вас поднимут. И чем больше вас травят, тем больше вы поднимаетесь. Вот о ком больше пишут, о ком больше говорят, кого больше ненавидят, против кого больше выходят, митингуют, тот больше поднимается, усиливается. Не задавались вопросом, почему? Потому что включается мировой механизм защиты тут же начинает его защищать. Я когда говорю иногда, что я даже рада, что вот такие говногруппы появляются, я говорю именно поэтому. Начинается травля, тут же включается механизм твоей защиты, и начинает подниматься. Единственное условие, если ты на это не реагируешь. То есть ты просто молча, спокойно, уверенно в себе и своей жизни, доверяя судьбе, Просто идешь вперед, все. И вот это, эти все травли, они только питают тебя. Но есть такой момент с глаз. Это ужасно злой посыл. Включается очень сильное, такая, знаете, э энергетическое поле активизируется. Очень сильное злое поле. И человек может погибнуть. Я знала женщину, которая ходила по магазинам и хвалила. Ей деньги платили за это. Чтобы она ходила и хвалила. Знали, что если она зайдет, похвалит, через некоторое время магазин разорится. Конкуренты платили ей деньги. И говорили, иди, пожалуйста, вот там похвали их. Такой случай был. Ее один раз избили. Избили там, э, скандал был, до суда чуть ли не дошло. Ее не пускали в магазин, потому что узнали ее. Она заходила, ой, как у вас, вас все хорошо, как красиво все сделано. Продавщица улыбалась, радовалась. Какая милая девушка продает, как хорошо обслуживает. Вышла, и в этот день никого нету. На следующий день никого нету. Через некоторое время еще хуже потом пожар там возникает, потом наводнение, хрен знает что, чуть ли не вулкан там просыпается, но этот магазин закрывают. И она этим пользовалась, она знала, что если она похвалит, все это испортится. Так вот, с глаз. С ребенком пошли, погуляли, и все начали. Ой, какой хороший щекас, такой бутусик, какой вкусненький, какой он хороший, какой толстенький. Вернулись домой. И всю ночь ребенок просто закатывается, не спит, кричит не своим голосом. Это может продолжаться долго, он может заболеть, он может похудеть. Вы можете начать по врачам ходить, у него кровь начнет отравляться, чего только не будет. Вот вам заговор громовицы обращения к той самой дочери огня или огненной девице, которая тут же забирает отрицательную энергию, съедает ее, образно говоря, и вас от этого освобождает. Поскольку с глаз это как окутывается черная вот энергия вокруг человека или вокруг ребенка, то мы обматываем 6 свечей черной нитью. Здесь у меня шерстяная нить, вы можете обычную взять, это не имеет значения, просто должна быть черная нить. Обычно восковые свечи 6 штук. Зажигайте и 6 раз читайте, вам сразу станет легче. Или знаете как, вот видите, что... Вроде все было хорошо. И продажи были, и все нормально. Да и в любой профессии, да, вроде все хорошо шло как-то. А потом все тормознулось, все остановилось, все стоит ни с того, ни с сего. Внезапно все испортилось. Да что ж такое происходит? Берете и начитываете, и вы увидите, что на следующий день все будет хорошо, опять же. Тут же, вот вы почувствовали, что что-то не то. Обычно от сглаза начинается головная боль. Может подняться температура, может плохо стать. На следующий день вам тяжело встать, как будто вас били всю ночь. Ноги кудят, голова ватная, как после похмелья. Руки трясутся, лихорадит, нехорошо. У вас нервы, вы срываетесь и так далее. Чаще всего это сглаз. Тут же берете 6 свечей, обматывайте черной нитью. Как-нибудь приспособьте. Вот так поставьте. Ну, можете внизу видите, я там еще одну свечу так. Как лепешку задавила, чтобы она держалась. И учтите всегда, держите рядом бокал с водой. На всякий случай. Потому что при таких ритуалах огонь бывает агрессивный, злой. Далее. Шесть раз начитали. Пусть это догорит. То есть, ну, чуть-чуть останется, потушите. И на следующий день просто отнесите под дерево, оставьте шесть монет. Ну, в течение дня, неважно, не обязательно прям сразу же. И учтите, вы должны оставлять это все вне дома. Нельзя в своем саду или еще где-нибудь. Итак, начнем. Да, вопрос, можно ли ребенку читать? Можно. Если маленький ребенок, возьмите на руки, садитесь перед алтарем, зажгите свечи, читайте. Если ребенок уже большой, посадите рядом с алтарем, начитывайте, называя его имя. Но читать должны мама, бабушка. Ну, папы у нас не читают, поэтому не считай, нужным говорить, папы читать не будут все равно. Они очень верят в магию и очень боятся. Кто думает, что мужчины не верят в магию, это просто, знаете, такой вот момент самосохранения. Скажу, что не верю. Как бы, если я во что-то не верю, значит, этого нет. Но это смешно, конечно. Они верят более, чем мы, поэтому и боятся. Итак, кромовица-громовица, громовица, огнегривая девица, из огня рожденная, ярым силам посвященная. Ты гори, ты пылай, пламенем сверкай, горит кромовица, огонь с глаз отгоняет, злые посылы испепеляет, Гори, гори, завистливый глаз, черный глаз, желтый глаз, светлый глаз и всякий глаз. Что меня сурочили? Что ненависть наслали, глазами меня пожирали, за спиной мне зла желали, чур меня чур, гориз глаз от огня ярого, громовица с глаз снимает, дымом в поле отправляет, через поле в гиблое болото, да всыпучее долота, на мертвую землю, где люди не ходят, и кони не бродят, и птицы не летают. Я от сглаза избавляюсь, очищаюсь, заклинаю, заклинаю, заклинаю. Там, где вы говорите, Чур меня чур, там, если ребенку читаете, чур его чур. Дальше, что его там Ивана сурочили, что на Ивана ненависть наслали. Надеюсь, вы поняли. Если вы читаете для своего ребенка, называйте имя: громовица-громовица, огнегривая девица, из огня рожденная. Ярым.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 Гори с глаз от огня ярого, громовица с глаз снимает, дымом в поле отправляет, через поле в гиблое болото, в дов... сыпучие долота на мертвую землю, где люди не ходят, где кони не бродят и птицы не летают. Я от сглаза избавляюсь, очищаюсь, заклинаю, заклинаю, заклинаю. Громовица, громовица, огнегривая девица из огня рожденная, яром силам посвященная, ты гори, ты пылай, пламенем сверкай.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 Ненависть наслали, глазами меня пожирали, за спиной мне зла желали. Чур меня чур. Гори глаз, гори с глаз от огня ярого. Громовица с глаз снимет, снимает, извиняюсь. Дымом в поле отправляет через поле в гиблое болото, на да всыпучие долота, на мертвую землю, где люди не ходят, где кони не бродят и птицы не летают. Я от сглаза избавляюсь, очищаюсь, заклинаю, заклинаю, заклинаю. Проведите и то, что вам наслали или пожелали, или сглазили, тут же испепелится и превратится в ничто. И недооценивайте сглаз. Это один из самых опасных видов порч. Всем удачи!